Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». Друзья, от вас поступил, ну, я бы сказала, необычный запрос, хотя чему я удивляюсь. У нас канал «Ближе к телу», бельевая тема, около бельевая тема, поэтому про постельное белье из чего его шьют, какое оно бывает, каких размеров и как за ним ухаживать. Я думаю, что мы можем обменяться с вами ценной информацией. Я вам расскажу о правилах, о нюансах, а вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как вы ухаживаете за постельным бельем, шьете ли вы его сами, либо приобретаете ну и, скажем так, будет интересно почитать ваши комментарии. Постельное белье шьется из разных материалов, оно бывает очень разное, и несмотря на свою практичность и функциональность, нам всегда хочется, чтобы постельное белье радовало нас, потому что, как доказали ученые, большую часть жизни мы проводим во сне, и заходя в спальню, Хорошо бы, да, приятно было бы, если постельное белье радовало наш глаз, чтобы оно создавало нам настроение. Кто-то любит темные оттенки постельного белья в интерьере, кто-то любит светлые оттенки, кто-то любит графику, кто-то любит цветы, а кто-то предпочитает однотон, либо сочетание каких-то однотонных цветов, да, но без вот излишней пестрости. А бывает так, что временами, настроением, сегодня, например, такой период, хочется цветочков. Завтра другой период. Хочется однотонно. То есть. Вообще, нам нужно, чтобы постельное белье удовлетворяло, как, как правило, ну хотя бы двум самым главным критериям. Это все-таки практичность, гигиеничность, это самое первое, ну, на что мы обращаем внимание, это все-таки состав тех материалов, из которых шьется постельное белье, ну и немаловажная составляющая, я бы даже сказала, что это 50 на 50, это внешний вид комплекта, да, который мы используем. Так интересно, кто-то любит какие-то темные цвета в интерьере, кто-то любит светлые, да? Вот мне интересно, что предпочитаете вы? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне тоже будет очень интересно почитать, потому что ваши комментарии я читаю. Итак, что касается материалов. Самый распространенный материал, из которого шьют постельное белье, он недорогой, но я бы даже сказала не очень долговечный, хотя ну, я бы поспорила. Бязь. Бязь это то, из чего чаще всего шьют постельное белье. Оно недорогое получается на выходе, оно получается интересное, потому что на бязи в фабричных условиях очень классно выполняется разнообразие всех этих рисунков, печати, да, ее можно красить в разный цвет, она такая достаточно плотная. Когда мы покупаем комплект из бязи, вот приносим его только-только из магазина, она нам кажется жесткая, да, вот постельное белье такое жесткое, но при первой стирке, оно смягчается, не так сильно мнется. И, в принципе, пользоваться им комфортно и удобно. Что касается рекомендаций по стирке, то бязь мы стираем при температуре 40 градусов на каких-то там ну, оборотах машины, там кто как хочет, 700-800 до 1000, да, потому что я вообще сама вот, например, когда стираю постельное белье, стараюсь на 1000 оборотов не ставить. Максимум, который у меня есть, это 700-800 оборотов в минуту для того, чтобы не травмировать вот это вот волокно. Утюжим при самом сильном нагреве утюгает на троечку, в температурах это где-то там 200 градусов, то есть ну, не боимся да, прижечь. То есть это хлопок стопроцентный, стираем, утюжим на максимальных оборотах, скажем так. Следующая ткань, следующий материал, из которого еще постельное белье, он такой более уже благородный, это сатин. Сатин, он очень гладенький. Постельное белье из него такое получается, знаете, нарядно. Иногда, когда мы не заправляем кровать покрывалом, достаточно иметь такой комплект белья, ну или там смену таких комплектов, да, там, допустим, 2 три и аккуратненько заправлять одеяло, подушечки, допустим, ну, Тут, правда, есть такие люди, кто ну, не пользуются в интерьере, там, да, ушел из спальни, просто заправил одеяло, постелил подушечку, то есть не пользуемся покрывалами. И вот белье постельное из сатина очень красиво смотрится в интерьере, оно имеет блеск, сатиновое волокно, ну, знаете, такое, правда, шелковистое на ощупь, очень приятно ощущать его к телу, вот, но оно требует к себе чуть-чуть более деликатного отношения, чем бязь. Сатин мы стираем при температуре. 30, ну иногда бывает, да, и 40 градусов. Ставим, опять же, обороты машины стиральные, не, ну, не очень большие. То есть, ну, поделикатнее. Я стираю сатин сама вот дома при температуре 30 градусов, оборотов 700-800 ставлю. Отбеливать сатин не рекомендуется. То есть, не рекомендуется использовать какие-то агрессивные отбеливатели. Лучше использовать мягкие щадящие пятновыводители. А есть еще э, такие комплекты постельного белья, которые шьются из жакарда жакарда хлопкового это я не говорю про жаккард, который мы используем в одежде вот тут нужно быть деликатными тоже в стирке, потому что жакардовое переплетение, знаете, оно такое разное, фигурное и вот эти волокна они могут деформироваться тут, конечно, стирка при 30 градусов и какие-то минимальные обороты в стиральной ну барабаны стиральной машины может быть даже где-то 500-600 для того, чтобы вот это жакардовое полотно не перекосилось но если честно Жаккард встречается не так часто, хотя вот в последнее время, знаете, такие вот и напоминают чем-то вафельное полотно какое-то. Вафель это тот же Жаккард, потому что там такое фигурное да, переплетение а, нитей. То есть вот с жаккардом можно быть поаккуратнее, но она тоже очень приятная на ощупь, если выполнена из стопроцентного хлопка да, и очень красиво смотрится в интерьере. А следующее полотно это... Это даже не полотно, а волокно, это бамбуковые какие-то вот есть бамбуковые, канопляно, из крапивы, ткут, да, вот эти полотна, из которых шьют постельное белье. С бамбуком нужно быть тоже поаккуратнее, но вот чем оно хорошо, бамбуковое полотно, оно, знаете, немножко, оно чем-то напоминает даже лен, но не вот этой своей мягкостью или жесткостью, а ощущением температуры на теле. Мы даже шили как-то с девочками белье из бамбуковой кули ирки, да, это трикотажное полотно было, оно, знаете, оно даже немножко холодит, вот как-то, вот, вот приятно к телу, но... Какой-то легкий холодок от него исходит, такой приятный, я бы даже сказала. Вот бамбуковое полотно тоже очень хорошо использовать при паше постельного белья, либо вы когда покупаете это постельное белье в магазине, не бойтесь его, оно износостойкое, выдерживает большее количество стирок, даже больше, чем бязь, и тоже очень приятное к телу. А еще одно полотно, называется перкаль, из перкаля тоже шьют постельное белье. Оно... Такой, знаете, получается повышенной тоже прочности. Из него очень часто шьют различные матрасники, и чехлы для, нап... ну, как наперники, да. Просто оно бывает разной плотности. Допустим, перкаль для наперников это одно, да. Перкаль из которого шьют постельное белье, оно немножечко тоньше, это другое. Но ä, тоже его не бойтесь, с удовольствием покупайте перкаль это полотно повышенной износостойкости. Сквозь, например, наволочку через перкаль не высовываются. Знаете, такое бывает, если вы используете пуховые подушки, вот, например, не из овечьей шерсти, не из холофайбера, а вот кто привык к пуховой подушечке, знаете, да, иногда перышки вылазят и так вот из подушки и могут поцарапать ну даже лицо там или глаз. Так вот, постельное белье из перкалия, этого не допускает. Это тоже очень хороший материал. Это хлопок, выдерживает множество стирок, выдерживает хорошую температуру. Иногда даже можно стирать не при 40 градусах, а при 50, ну, например, какие если пятна есть. Да? Но опять же, вообще при стирке постельного белья, если вот брать общую рекомендацию, не рекомендуется использовать какие-то отбеливатели, ну, такие агрессивные. Лучше, конечно, использовать пятновыводители. Ну, к натуральным материалам можно еще отнести не нужно Белье постельное тоже очень приятно, его классно использовать зимой, оно согревает, а летом, когда его используешь, оно охлаждает. вот Такое вот уникальное свойство ленового полотна. И лен, конечно, тоже очень долгое время можем использовать, но его хорошо бы не стирать при очень высоких температурах, в температурах где-то 30 градусов желательно использовать, и тоже щадящий режим отжима для льна. и еще еще по поводу натуральных материалов, это шелк, шелковое белье. но знаете, вот натуральное шелковое белье, оно, конечно, дорогое. Вот честно, это будет очень дорого, а то, которое искусственное продается в магазинах, вот если честно, на мой взгляд, я бы его не использовала. Ну, может быть, для антуража, но ну, может быть, для какой-то фотосессии, но ну, может быть, для романтического свидания, хотя тоже не рекомендуется. Я слышала такие отзывы, с него просто соскальзываешь, особенно, если когда-то на тебе надета какая-то шелковая комбинация, то вот это вот сочетание шелковой комбинации и шелкового постельного белья Но я же соскальзываю. вот примерно такой эффект мы можем добиться при использовании шелкового постельного белья ну а если подытожить то что самое главное что эти материалы должны быть только натурального состава. Если в постельном белье есть хоть какая-то, присутствует синтетическая ниточка, да, волокно какое-то искусственное, вот, например, такое, такое постельное белье дешевое бывает, продается, его прям сразу видно, знаете, я его называю стеклянным, то лучше, конечно, его не использовать. Лучше использовать недорогую бясь, опять же, ситец, какой-то, ну, и мы говорили уже сатин, бамбуковое болотно, перкаль, лен и все, что вот с этим связано. Что касается ухода, самое главное, при покупке постельного белья, когда вы только-только купили комплект, обязательно, желательно его простирать в стиральной машинке, даже без использования каких-то моющих или стиральных средств. Просто хотя бы в чистой воде на температуре 30-40 градусов для того, чтобы смыть вот эту магазинную пыль, а также ту пыль, которую белье на себя насажало на фабрике при пошиве. Потому что я знаю, я сама вот работала на производстве одно время, я вижу, как это на фабрике шьется. Да, но все на столах и на полу. Ну, то есть, обязательно перед употреблением постирать. Дальше. Что касается смены постельного белья, мне тоже было бы интересно. Пожалуйста, напишите в комментариях, как часто вы меняете постельное белье. Кто-то, знаете, кто-то любит менять вообще раз в неделю, раз в 5 дней, раз в 4 дня, я знаю, меняет. У меня есть знакомая, которая любит вот этот вот хруст постельного белья. У нее неимоверное множество этих комплектов, причем она любит их однотонные и очень любит белые, такие, знаете, отельные такие комплекты. Вот она прям чуть ли не каждые три дня. но ну, мне кажется, это очень сложно в повседневной жизни, но рекомендуется хотя бы раз в неделю, раз в полторы недели менять постельное белье, потому что то, что наша кожа при, во сне выделяет, естественно, мы потеем, да, то ну, желательно спать на чистом постельном белье, это прежде всего гигиена. Дальше рекомендуется, конечно, застилать кровать после того, как мы проснулись, дать немножечко, ну, откинуть одеяло, да, дать немножечко проветриться постельному белью, пока, допустим, мы там умываемся, собираемся, да, а потом все-таки заправить кровать и застелить его одеялом или покрывалом сверху да, для того, чтобы пыль не оседала на, на белье. Срок использования постельного белья. Но тут уже, опять же, вы смотрите в зависимости от того, из каких материалов оно сшито. Кто-то говорит, что, ну, как, как говорится, британские ученые выяснили, да, наша любимая фраза, 3-4 года срок службы постельного белья. А там вы уже смотрите по степени вот этой вот изнашиваемости. Иногда бывает, наволочки так затираются, что просто их уже дальше невозможно использовать. И вот я, например, если покупаю постельное белье, либо если я шию его, сама, то всегда делаю запас наволочек, это как минимум всегда четыре штуки для того, чтобы их можно было чаще менять. И иногда, знаете, как бывает, вот постельное белье используешь, допустим, простынь, пододеяльник, ну, неделя прошла, они еще чистые, а вот наволочки, они затираются, мы поэтому пододеяльник наволоч... просто простынь мы оставили, а наволочки меняем. Первый комплект снимаем, второй застилаем, ну, допустим, можно белье использовать еще неделю, да? Итого 2 и того получается две недели. Получается, что мы лицом спим на чистой наблочке, у нас не получается, нет никаких этих раздражений, нет прыщиков. То есть, ну, то, что к лицу, оно чисто. Вот тоже такое можно для себя, допустим, взять лайфхак да, секретик. А еще одна рекомендация по уходу: не рекомендуется стирать постельное белье из натуральных материалов и из синтетических материалов вместе. То есть нет такого, что, допустим, а, ой, собрала там постельное белье, этот комплект, этот комплект, ну и наволочку из бязи кинула и, например, там пододеяльник из, ну, допустим, весь какое то постельное белье с добавлением синтетических волокон, да, и покидали и постирали. Нет такого тоже быть не должно, потому что натуральные волокна гладкие, цепляются, все равно вот этот микроскопическое сцепление происходит, цепляются за жест синтетические волокна и быстрее приходят в негодность и, образовываются и катушки, и какие-то зацепки то есть ну вот так делать нельзя натуральное стираем с натуральным если мы пользуемся каким-то комплектом в котором есть синтетика добавления да то это мы стираем отдельно что еще не рекомендуется естественно это правило общее для одежды и для постельного белья однотонное с цветным и еще ну бывает так что постельное белье дает усадку вот знаете иногда бывает ну, кто-то покупает постельное белье, заправляет и кажется, ой, вроде пододеяльник двуспальный, одеяло двуспальное, а все равно пододеяльник он как бы шире, да, чуть больше. Так вот, поэтому еще нужно стирать перед употреблением белье, потому что оно все равно даст какую-то минимальную усадку, и потом будет все у вас в размер, так как надо. А моющие средства мы используем, желательно жидкие, я ну, уже сейчас как-то редко, мне кажется, используют порошок. А если вы используете порошок, желательно его растворять для того, чтобы вот эти частицы какие-то цветные, ну, чтобы не было какого-то окрашивания да, ненужного. ну И вообще для постельного белья какие-то мягкие используем средства. Желательно сейчас очень много в продаже био каких-то да, средств для стирки, которые мало пенятся, потому что все равно постельное белье – это как и ниже. Нижнее белье это то что вот ближе к телу к нам да потому что мы спим ну в пижамках в комбинациях кто-то спит обнаженными это вообще получается такой контакт с телом поэтому к постельному белью нужно вообще к уходу за постельным бельем относиться очень очень внимательно перед стиркой рекомендуют обязательно выворачивать на изнаночную сторону наволочки выворачивать под деяльники, чтобы скопившуюся грязь пыль пух какой-то волокна до да, которые например из одежды Одеяло, вот, например, овечья шерсть какая-то, да, она может выбиваться. Обязательно выворачивать, уголки все прочищать, вытряхивать, встряхивать и стирать. Желательно не пересушивать после стирки белье постельное для того, чтобы его можно было хорошо в дальнейшем отутюжить. И вот как, опять же... Что? Что вкуснее, левая палочка Твикс или правая Это палочка Twix? вечные споры утюжить или не утюжить постельное белье. Тут мне не разделяются. Вот я на своем опыте могу сказать: я, например, раньше постоянно всегда утюжила постельное белье. В последнее время я этого не делаю, я экономлю свое время. Просто аккуратно и тщательно встряхиваю постельное белье после стирки, расправляю все уголочки, стараюсь сушить его, ну, знаете, так вот не сворачивая его в, в 3 четыре погибели. То есть, в два слоя аккуратненько на, на сушилку вывешиваю, чтобы все было ровненько, аккуратно, оно высыхает. Также аккуратненько разглаживая руками, я все это складываю и убираю уже в гардероб в шкаф. То есть, я сейчас вот постельное белье не глажу, оно имеет нормальный вид. Но ну, иногда бывает, вот после сушки знаете, замнется хочется, например, я вот люблю тоже эстетику, мне не нравятся мятые наволочки, но ну, где-то там наволочка подомнется, я ее беру, там, например, ну, наволочку утюжу, а все остальное вот простынка или там пледиальныйник, все, но хорошо после стирки, после сушки разглаживается аккуратненько и убирается, ну, скажем так, до использования. ну вот это вот. То, о чем я хотела с вами поговорить сегодня, хочу сказать, что при правильном использовании, при смене, при частой смене постельного белья, если у вас есть несколько комплектов, оно прослужит вам долго и будет радовать вас своим видом. Если у вас есть какие-то дополнения, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть, мы сделаем еще какую-то лекцию про постельное белье, более развернутую. И если что-то я упустила или у вас есть какие-то еще ценные советы, пишите в комментариях. Попробую сделать какое-то еще видео про постельное белье. А может быть что-то и сошьем вместе. А на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Дьяченко. Канал Ближе к телу. До встречи на следующем уроке.